Говорят, что у людей, которые любят ромашки, добрая душа. Распустились ромашки на поле, много, много красивых цветов, и колышется белое море, как мечта, из несбыточных снов, как хочу я в него окунуться, в них упасть, и на небо смотреть, и от счастья в душе улыбнуться, сердцем в небо, как птица, лететь. Ах, ромашки, цветы луговые! Золотисто-белый дурман, Вы как души чьи-то святые, Как целительное сердцу бальзам.